Если вы посмотрите маркетинг компании или на ютубе, наберете значит, какие можно деньги заработать в саде, то увидите хоть на примере Захарова Александра Владимировича, хоть на моем примере, что можно буквально за первые полгода выйти уже на доход 100 тысяч месяц и потом уже этот бизнес у вас будет развиваться просто очень стремительно.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 Новые сектора это курортное санаторное значит, лечение, уже как бы запрограммированы места, где это будут, и люди ждут не дождутся, когда откроются новые сектора по, по инвестициям.